Да, отдыхать, конечно, хорошо. Я не поняла, ты почему не работаешь? Ты почему лежишь? Ты почему ничего не делаешь? Так, Казум, я вообще-то один день только я зато. Один раз в году. А так все, в основное время работы нет. Как это работы нет? Ой, пойдем. Так, ну и зачем мы пришли на самую крупную выставочную площадку в Казахстане? Ты только посмотри, ты посмотри, сколько красоты. да, красиво. А еще, еще, у нас есть четыре склада запасных частей. И все это в наличии. Ого. А хочешь еще классную новость расскажу? Ну, конечно, хочу. У нас сейчас открыта вакансия на специалиста по продажам запасных частей. У меня будет работа. Конечно. П пошли, пошли устраиваться. Три месяца спустя. Как твои дела? Рассказывай. Привет, да все классно. Мне здесь очень нравится. Здесь хороший оклад, бонусы, обучение проводится. Классно. классно. <с gospel> Это что? Это вот поступило денежка уже за продажу. Да. -а -а -а -а -а -а. Здесь еще очень классные мотивации в виде путевок на море, uh -huh. а, айфонов, первоначальных взносов на приобретение личного автомобиля. Ого! Oh -oh. Да. Еще у нас ежедневные денежные премии лучшему специалисту отдела. Классно. Очень круто. Да, поэтому если еще есть люди, кому нужна работа, то приглашай, вакансии есть. Окей. Okay. Давай. Хороший продаж. <с> Спасибо.